Приветствую всех любителей видеоигр, а мы возвращаемся в Они Ислам. Uh, в прошлый раз прям вот, прям вот на этом моменте мы остановились, но теперь, когда ты жмешь продолжить, и он такой типа, начинает вот, короче, сразу вот с этого вот прям вот этого момента, и оно как-то вот так вот оно все происходит. Не знаю, видео может быть чуть увеличится минут на 10, так да, как бы... Потому что... Потому что фришку... Да, да, порыва ветра Теперь, хорошо Тебе нужно сдувать Бабочек Как это мило, а то они тебя защекочат. О, как же это теперь мило Это теперь не какие-то твари летающие Это теперь ты просто сдуваешь бабочек Ну, типа ты теперь прям реально такая Прям пони-пони Они еще так пищат Бля, как это мило Ладно вот Эта игра уже не нравится Шучу. Так, а это меня сейчас полеты будут учить. Ну, так я все помню. А, вижу, ты опережаешь события. Ха -ха, не так ли? Ой. Ты даже не дал мне рассказать про этот трюк. Сдуй. Ха-ха-ха. Все нормально. А, то есть теперь все, да? То есть теперь ну, без вариантов. Бля, ну ладно, хорошо. Ну, чуть светаешь, я как бы задумался и думаю, ну да, я что-то проопережаю события Так, а у меня кончается сила полета? Нет? А сила сдутия? Ой, сила сдутия не кончается То есть я... А, кончается, то есть теперь полоска пропала, которая мне покажет то, что у меня кончается воздух Что, кстати, плохо Но зато, смотрите, они теперь меня обучают сдувать их заранее кстати, что-то не пойму у нас чем-нибудь изменится сегодня, нет? Ну, то есть мы как бы уровень становится чуть сложнее, да, не спорю. Но не могу назвать это прям сложнее. Я сразу же вспоминаю геометрию D какой-нибудь, ну типа в этом плане. И как бы.. Это не то. Опа! Хм. Что? Ты победил? Видимо, пора сделать. Продолжение, да? Перерыв на головоломку. Что? Ой! Перед нами головоломка. Ага, хорошо. Твоя задача доставить туда птенчик. Хорошо. Ага. Ой. Ну точнее, птенчик. Это балочку. Угу, хорошо. Второй этот портал, да, я помню. С подвохом. Когда дойдешь до одного, выйдешь из другого. Да, это я помню. Ага, все, птичка дома. Так, стой. Ах, да. Тебе понадобится это. Что? Стоп, что это? Что? А, ум! -а -а -а -а -а -а. Хорошо. Неважно, какая бабочка, долети домой. Доведи хотя бы одну из них такой. Так, ну это точно. Так, блять. Проебал вспышку. Ой, опять прибыл, спишку. хорошо, а -а -а, хорошо, хорошо, хорошо, я понял. Так, сейчас. Ага. Ага. Вс, изи. Блять, да за голову? Да сколько их можно? Так, подожди. Ага. -а -а. а -а -а. Так, подожди. Так, мне нужно тебя вправо. Ты пойдешь вправо. Потом пойдешь влево. Сюда обязательно синенькая бабочка. Но мы сделаем вот так еще. А сюда желтую блядь, какая-то херня происходит. Так, подождите. Сейчас бабочка полет вниз. Она умрет. И эта бабочка умрет, скорее всего. Ну ладно, давайте сейчас посмотрю, как это будет выглядеть Ага, хорошо, ага, хорошо Блять, все охуенно сделал, ладно Без вопросов Вау Какой ты умный А теперь назад К нашему приключению что там глаз был какой-то О, наконец-то полоска появилась Что? Лучше не надо К ним прикасаться Да блять, да что происходит? Стоп. То есть каждый раз их убивают? Все, я понял. Хорошо. Это сломанные бабочки, я понял, да? Они сами пропадают. Хорошо. А! Блять, проебался. Ладно, ничего страшного. Все, все, все, я буду туда стрелять. Да, хорошо. Сосать. А, да, да ладно, ветер еще не дотягивается. А там лазер-то нормальный хотя бы был. Блин. То есть, получается, если я сдую какую-то лишнюю бабочку случайно, то да, все, проел. Я понял. Понятно. То есть, они не рабочие, я понял. И прыгать даже не надо. Заебись. О, мне нравится. Неплохо, неплохо. Так, тут все, в принципе, сдуваемые. Хорошо. А, он теперь еще и про гитару, блядь. О, там смотри с деревом проблемы. То есть, в принципе, понятное дело, что игра возвращается, скажем так, к своим проблемам, которые были изначально. Так что. О, ничего страшного. Отлично. Ну, вот они сразу проявляются все потихонечку. на всякий случай еще распадуем А то фиг знает еще откуда вылезу. Да а, Премиум версия Откройте премиум версию приложения. Приложите лоб к экрану, чтобы выпустить душу Или Продолжить в ужасно мерзком режиме Так, билетик Так, ну душу я не хочу Я продолжу в ужасно мерзком режиме Ага, я понял Что этих бабочек я не могу сделать. А, Ты чего? Ты убил бога? Что? Чего там был написано? Я что-то профукал. Какую-то вспышку похоже. Как понять в ужасно мерзком режиме? Нормальный режим в принципе. Ну да, там есть баги. Ну что поделаешь. Да, как бы он как бы, в киберпанк играл. Вы что, какие баги? У меня их там было ты минимум. О, опять бог. для игра в которую надо убивать бога. Это бы. А, ты убил Иисуса, Блин. Подожди, а его что, убивать не надо, что ли? Или ч, подождите? Подождите. Так, стопы. У, блядь. О, блять! Ебать, это что за подстава сейчас была? Ты убил Иисуса, да, все правильно. Блять, ну.. Ладно, ничего страшного. Так, верующие сразу же, вы поняли, что делать. Надо сразу выходить из игры. О, из игры, из вот этого видеоконструктора. Представьте что-то это. Не знаю кто. Блядь, что это было за подстава тогда? Там были обычные бабочки. Ладно, ну, хотя бы на них, в принципе, есть время их убить. Но сейчас, слава богу, все нормально. Сейчас опять, да, появятся эти петушарные бабочки? О, блядь, отлично. Опять сломалось, да? Ну, естественно. О, смотри, смотри, смотри. Назад, назад откатывает, падла. Ну, опять эта херня. Ну, он, конечно, в шоке. О, глазик. Думаю, пора вновь сделать, блядь. Перерыв на головоломку. А, подожди теперь. Ладно, она все равно прошла. Тихо. Бля, тот цветочек сломанный. Бля, я думаю, мне туда отвечаю. Подождите, я хочу. А, подождите, то есть туда. Ага, ага. Ага. Так, подожди. Ага. Ага. Ага. Так, подожди. Я хочу, чтобы он коснулся того цветочка, если честно. А, а как он коснется того цветочка-то? Ну, хотя ладно, попробуем так Просто интересно О, отлично Ха -ха. Наша последняя ой, -ой, ой, Наша последняя встреча Перед развязкой Веди назад, чтобы выйти отсюда Или же я могу показать тебе последнее видение Давай И без шуток Ага, хорошо Хорошо и без шуток покажи ладно покажи и без шуток ну не понял вот тут единичка есть и тут единичка один да назад нет, нет, нет, нет, нет, нет, бля. Ладно, похуй. А уже все, да, типа? Подожди, подожди, подожди. Так, подожди. Сейчас попробую еще раз туда отправить бабочку. А. Ага. А это почему слетела? А, все, теперь не работает. Все, я понял. Ладно, я пробовал. Так, мне нужно нажать кнопку, поэтому. Тут надо не просто так делать две бабочки. А... И портал тут -то тоже не просто так придумал. А... Пу -пу -пу -пу -пу. Так, здесь портал-то, в принципе, нафиг не нужен. Здесь нужно вниз. Вот здесь уже портал. А, они тогда одновременно начинают. Все, я понял. Подожди. А, туда портал. Портал. М -м, подождите. А, это я, конечно, зря. Ну да, ладно. Так, они начнут туда одновременно. Но та бабочка... Ага, попадет в портал. Попадет в портал. Ну-ка, давай-ка. Ага, а их две туда сразу попадают. Ну, хорошо, давайте посмотрим, куда они сейчас придут после этого. Ага, они просто исчезают. Хорошо. Так, все, я понял тогда. Заново так. ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту Потом этот портал. А, нажмет на кнопку. Так, если вот так. Да хуй кто нажмет на кнопку. О, Ага Блять Так Смотрите, как так получается? А, она туда и туда Все, я понял Но из-за того, что он там бьется Из-за того, что он там бьется Так, ага Ага, ага Ага, ага, ага. Блять, что происходит? Ага Вообще красота Я, блять, изи Ой, а что так страшно-то опять? А, ну все, мир все страшнее опять становится, да, конечно. Мы вообще не понятно, что происходит. Так, так, так, подожди, подожди. Ты, ты так не лагай сильно, подожди. Я как бы понимаю, баги все такое там. Блять, я ударился бы что-то. Исправлять ошибки там. Ой, как это страшно выглядит. Да, я помню, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. давай. Ага, ага. Конечно. Ага. Кажется, знаете, что плюс в том, что те, которые появляются на месте, их сдуть намного проще, потому что они начинают э, движение на меня. И. Так, тихо, тихо, тихо. Умирай. Ага. Где надпись? Надписи больше нет. Значит, значит теперь я уже убиваю не Иисуса. Хорошо. Блин, ну такой пиздец происходит, ебашься. Так, ага, конечно. Попался я прям на эту хуйню. Что происходит? Ладно. Остановись. Ты уже прошел веселый уровень. Пизда. Ой! Ой! Я его зря убил, что ли? отлично. Блять, как я эту хуйню ненавижу, блядь. О, блядь, так да Допада... подожди ты. А, блять, ну конечно, блять. Чего? Больше шесть звезд. <музык> 100... Охренели, что ли? Отлично. <свиск> <свиск> Ой. Опять какой-то портал. Ну-ка. Нет. Тоже нет. У вот вас сообщение. Ага. -а -а -а -а, а -а -а, найди пони Исланд, бла-бла-бла, чтобы все сработать жаль, больше ничем не могу помочь. Я тут. О! 331. 331 год. Ты спал целую вечность. Спаси наши души. Я должен рассказать тебе правду. Ты не единственная заточенная душа, таких как ты, тысяча. Они не пали перед люцифером и не потонули в своих криках в преисподней. Но все они оказались в ловушке. Кто-то застрял в головоломке, а кто-то на уровне. Триста тридцать плюс. Триста Ты разрушил два основных файла из трех. Если решишься, я помогу тебе найти третий. Это корзина. Хорошо. Там найдешь старые версии. Пони Исланда. Он создал эти версии, а затем избавился от них. Uh -huh, uh -huh. Покопайся в этих выброшенных играх. Uh, uh, найди мне места для запуска портала к последнему файлу. Вот это мне нравится. Бля. Куда я зашел? И Плюцифер. <смех> И П. <P. смех> Хорошо. <смех> Что? Настройки не работают. Ой, блядь, я создал это все. Я дьявол. Я создаю игры. Люди несут бред, поскольку у меня нет высокого коэффициента пересчета игроков. К жертвенным душам, но дело не только в этом душе, это способ почета количества людей, которых понравилась игра. Если бы они выбрали... <coughs> выразили это на словах, возможно, я не стал бы так... А, я бы не стал красть души. Все, давай, выходи. Читать это говно, конечно, сложно. Мне бы 3D очки, и это было бы видно реально хорошо. Ладно, поехали. Блять, как же ты... Ой, мои глаза, бля. О, смотрите, Люцифер бегает, маленький. А ничего такое. Лучше, чем пони. Если честно, реально выглядит лучше. То есть и крылья те же самые логичные. Вот этот вот а лазер тоже. Он здесь поняшек убивает. Блядь, неплохо он придумал. То есть прежде чем создать супер-классную игру, он такой, бля, буду убивать пока поняшек, потому что они меня бесят. И все, в принципе. 331. О -о -о. Так, а у него а, тоже полоски того, что у него заканчивается способность, тоже ее нет. Хорошо. Так, успех. видите, душу или душу, чтобы играть за пони. Вряд ли я смогу открыть портал здесь. Закрывать нам нахер. Вернись на рабочий стол. Попробуй войти в другую игру. Хорошо. Угу. Так, я побыл здесь. Теперь пошли сюда. мышка такая стала, ну, для 3D очков. Прям, мне прям глаза немножко, О, подожди. Чего, блядь. Так, блядь. Ага, ага, окей, окей. Uh, ну и все, тогда остается -то только понислом 3D. 3D! 3D! 3D, 3D это уже не похоже, если честно. Здесь опять... О, да. oh, Assistant Incorporated. Ладно, в 3D, в принципе. Бля, читры. А кредиты... Uh, здесь кредиты... Душа, что-то там. Настройки не работают, поехали. Что? А лазером как с. Блять, по Ебать неудобно! Ну, то есть типа прям, ну это прям прям ворота-ворот. А почему у меня нету крыльев? Но ну, я уже вижу концовку, ладно. Я и стрелять не могу. Блять, ну выглядит это, конечно, на 0 Я думаю, она будет, ну, чуть-чуть. А, сбоку. Видите душу, чтобы обновиться до 4D. Это файл не подойдет. Наш единственный выход ⁇ не сдаваться. Ой, разработал другой файл. Он был тоже поврежден. Кстати. Ой, это командная строка. Темнота. Свет. А, мерцание. Жирная звезда гравируется пыльным экраном, а снизу надпись System Tation Corporate. Продолжить. Да. Появляется привлекательное меню, два красивых пони. По бокам надпись, понизнул кнопки меню, выглядит многообещающе. На одной из них написано начать игру, а затем настройки, титры. Титры. Вы с изумлением наблюдаете за проносящимися титрами. Одно имя выделяется среди других. Вы, возра... Блять, вы возвращаетесь в меню освобожденного в благодарность разработчикам. В меню выглядит многообещающе настройки. Так, обширный набор настроек отображается перед вами. Сглаживание, все прикрытие, дополнительность ГСЧ бесплатный билет физика пони починить бла-бла-бла снеговик кнопка назад чтобы вернуться а, бесплатный билет а, а, сглаживание сгла вы нажимаете настройки она пищит но ничего дальше не происходит починить по Главное меню. Вы нажали настройка, она пищит, но ну, что это дало? Ага. Внутренние покупки. Внутренние покупки. Нажимает настройка, она пищит, но ничего больше не происходит. А, 10, 10, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ошибка. Ну, естественно, блядь, нихуя себе. Uh, снеговик, снеговик. Ошибка. И давай последнее проверим. Это будет uh, скрытые настройки, скрытые настройки. Ничего больше не происходит. Назад. Нажимайте на кнопку, она пищит, А, начать игру. Я даже интересно, как я буду в нее играть. Появляется экран загрузки. К счастью, это хорошо построенный экран загрузки. Загрузка проходит очень быстро, очень быстро. Игра загружается, и вы играете за пони. Прекрасное солнце уходит за красивые холмы. Вы скачете по травинистой долине, ощущаете ветерок по гриве. Ой, приближается деревянная ограда. Uh, здесь нужен <смех> прыжок, выстрел или без. Здесь прыжок. Вы величественно перескакиваете через ограду, но приближается еще одна. Прыжок. <смех> еще один прыжок и ограда позади. <смех> но теперь приближается враг. А, выстрел. Это Выстрел. Лазерные испускаются из вашего рта и сжигают соперника, противник уничтожен. Приближается еще одна ограда, но на сей раз она находится довольно далеко. Здесь нужно прыжок без действия. Вы подбегаете еще ближе к ограде. Теперь прыгнуть не составит труда, но... А, прыжок. Блядь, мне нравится. Вы перепрыгиваете через ограду и остаетесь довольным тем, что не спешили. На подходе высокий мерцающий флагшток. Здесь нужен прыжок, вы сделали бездействие. Прыжок. Прыжок. Если сейчас и перепрыгну, это не имело значения. Ну ладно. Вы сворачиваете себе шею при столкновении с флажком. Все нормально, вы уже не тот пони. Взрыв конфетти сообщает о вашем успехе. Вы получаете 9 миллионов очков опыта и достигаете 1000 уровня. Сдайте душу для улучшения графики. Так, я открываю портал. Ага, хорошо. Вот и он. А, последний... Что там, приятно столб, что? Или последний файл? Ну ладно, похуй. Асмодеус, наконец-то ты добрался. Мой интеллект гораздо изощреннее, чем у других демонов. Хорошо. Тебе даже не понадобится. Ага, вельзевул ага. Я сыграю с тобой в игру, игра, в которой я всегда выигрываю. Правила просты: не спускай с меня глаз. Если отвлечешься, тебе конец. А также, если неверно ответишь на Мои вопросы. Тебе конец. А как писать-то? Приступим. Скажи мое имя. Подожди. Подожди, а как это? А капс можно? Ладно. Асмо. Теус. -точка. А, точку не могу поставить. Ну ладно. Хорошо. А теперь скажи что-нибудь гадкое. Здесь нет неправильного ответа. Скажи нечто мерзкое. А нечто мерзкое. Учвачваш. Нет. Подожди, учивач, пашпалаха, Ладно, тоже подойдет. Как я и сказал. Здесь нет неправильного ответа. Но очевидно, твое представление... Блядь, этот ответ там пишет, ваш Тебя что, кто-то хакнул? Я теперь хочу еще одно слово. Это слово порочный. Привет. Блять, что там пишешь? Докажи мне, что ты все еще следишь за тем, ответ смертное тем, что я говорю. А, жалкий глупец. Напиши мне это слово. Блять, я забыл, что он просил написать. Блять, блять, я правда забыл, что он хотел. Говно, блять. Я проебал. Тебе конец. сука. Блин, а... ЛОЛ там справа не запишет. Сейчас и сейчас запишу его число. Так, обрезливость отличается у меня, конечно, пишет от моего. Тебя что, кто-то хакнул? Теперь я хочу, чтобы ты вписал одно слово. И это слово порочный. Порочный. Так, привет, бля, если я нажму shift Tab, Подожди, shift -up. Не работает, ладно, тебе конец. А, блядь, shift-tap, да, я просто не могу, да? Да, все, я понял, то есть я не могу отвечать. Да, все, хорошо, блядь, я ваше время там занимаю. Просто мне было интересно, ну, типа, как это сработает. Блядь, неплохо, кстати, shift tab. не control tab, как у меня стоит, а shift-tap, как в стиме. А, неплохо. Я что, кто Он там мое слово, типа, использует? И это слово порочный. Ага. Привет. Докажи мне, что ты все еще следишь за тем, что. Я говорю, ответь мне смертно. Напиши мне это слово. Жалкий глупец. Порочный. Я просто, правда, то слово забыл прям. Возможно, я тебя недооценивал. Но теперь я настаиваю. Извинись перед своим другом. Твои слова его обители. Я разрешаю Нет? Ха-ха-ха Твоя скорость набора текста 24 слова в минуту Доказывает, что ты Не до Но возможно Это не так Теперь задачка полегче Какое не Парнокопытное животное Появляется в этой игре Так какое животное НЕ ПАРНОКОПЫТНОЕ Появляется в этой парнокопытное В этой игре Четыре слова Блять, я хочу написать ПОНИ Блять, верно Блять, ПОНИ Этот выглядит дружелюбно Смотри Как скачет И как улыбается Эх, вот бы быть таким же беззаботным, как он. необремененным разумом. Шучу. Ты что, оглянулся? Что было написано подо мной? Что было... Бля... Да, да, да. блять, я уже столько раз умер. Блин, ебаный Подожди. Блин, бля, бля, бля, Подожди, Стопай, но ничего же, не появляется. Бля, не уж ты такой слеп. Подожди, блядь, нихуя не понял. Да я понял, что у меня конец. Подожди. Давай еще раз. Дружелюбно, Запомни это. а о Ибо я прям прям. Я из-за того, что читал его текст, блять, не обратил внимания, что он просит запомнить это. Это, блять, было так мимолетно. Что я даже не заметил, хотя читал текст, не отводил от него взгляд. Запомни это. Как же ты сконцентрировал? На этот раз я прошу тебя написать число зверя. Напиши 666. А на деле напиши 766. 700... Короче, да я прям. У тебя феноменальная способность следования инструкциям. Но что насчет твоей памяти? Говно! Запомни эту последовательность. 202. 2-0-2-3. Я вроде 2-0-2. Тут 2. у меня игра зависла. Так. Блять. Сейчас нахуй не ни шутки никуда. Блять. А подожди она? Так, стоп. Какая-то ненормальная была ошибка. А, вот. Он меня испугал. Я просто думаю, что не нормально, потому что на английском. А ты смешлен. Я позволю тебе разрушить этот файл. Мой интеллект превзошел свою изначальную цель. После размышлений на протяжении веков смерть окажется великим приключением. Прощай. Ладно. Уверен, что хотите запустить удалительное предупреждение. Основные файлы необходимы для операционной системы. для не может вывести машину из строя. Да, конечно. Так, перезагружить в режиме восстановления. Блять, зачем? Стоп! Это штупа. Режим восстановления. Он восстановит все. Ебучий идиот. Сатан Тэч. Инк. Аппарата. Добро пожаловать в режим восстановления. Пожалуйста, ставьте диск восстановления специально для восстановления настоящих файл или активируйте сброс системных данных файл. А машина может и строить. Ты Отлично справился. Скоро все закончится. Когда будешь готов, выполни сброс системы. После этого ничего не останется и ты освободишься. Твоя душа станет уязвима Во время сброса Тебе придется его Опередить Я нашел идеальный Транспорт Для такого случая Ну естественно пони, блядь. Что насчет меня Мы еще встретимся Ближе к концу Это еще не конец Но это игра и ты Хочешь победить верно? Тогда иди и одержи победу. Души, что находились в заточении, Утратившие свободу и силу, Подвергшиеся мучениям насмешкам, Обезумевшие от недовольства, Пришло время воскреснуть и отомстить, да? Прибыл ваш Спаситель, Мчитесь со скоростью Одной тысячи пони И будьте свободны А, ладно, все не так плохо Ух ты, нихуя себе Хули Так, а энергия че? А энергия бесконечна Охуе ну, Посмотри, там процентики капают Ну, я закончу, когда это самое А я еще и других, что ли, пони спасаю или что? Я просто что то не вкуливаю сейчас я что-то уничтожаю, зачем? А, я файл уничтожаю, то есть теперь прям помогаю удалять, да, игру? А что другие в не стреляют? Блять, было бы охуенно, если прям целая орда такая... Прям, ну луч, лучом. То есть, смотрите, на 10%, блять, это прям ожидает, б***, долгие. А это я что-то не удалил, там, например, то есть у еще со скоростью света, блять, вверх-вниз, уехать. Тих, тих тих давайте просто подальше сюда выведем, чтобы она нас скорость света вверх-вниз не поднималась. Ладно, тут еще минутка осталась, поэтому после этого, я думаю, будем заканчивать Удаление логики врага Хорошо, ой, прыгать там еще Офигенно О, блядь, я могу видеть те же файлы, которые он выстреливает Блядь, вообще офигенно Отлично так, так, так, так, так, так, чтобы меня вот эти файлы просто не задели Ну, то есть теперь у меня пони прям, ну, прям карате. Вот это прям карате. Ну, это офигенно так, как-то главное, файлы не пропускать. Ладно, один припал. Ничего страшного, ладно. там что-то восстановился, видите, я из того, что это файл не ещ. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Как он там бросает? Тихо-тихо. Тих. Не хотите давать мне свои души? Ладно. Больше не просить не стану. А. Ой, босс, блин. Ни хрена себе! Нихрена себе. О, тихо тихо тихо тихо блять он меня уничтожил тихо тихо тихо тихо тихо тихо да как да за что а то есть теперь я вот так не уплю да блять, ну это прям битва с боссом да ну моего старого еще после там просто не зажает ну ладно мы пока убираем сейчас на камеру так думал да, блядь, за что, сука, творит тварь, да. Да, блядь, да, да, да Она же опускается. Да, блядь, ну, сука, я столько поняшки. Я столько визу проеду. Эпично. О, там Welcome Bridge. По-моему, было написано. Ну, если бы, конечно, не бесконечный лазер. Так, почти 50%. да бля. сука залучил ой чуть не забыл мой старый друг хочет попрощаться ты убил меня да да да да да да да да да да ой да да да да да да да Да блядь, да блядь Да... Давай Давай сосать Дай иди ты нахуй Тихо-тихо-тихо-тихо Блядь, чими файл не дает удаляться Я хуй 42 души потеряны 42? 43? Увы, ты, поистине, это заслужил. Я 43 души уже прохудил. 45. А их там 300 с копейками, короче. Блядь. Посмотрите, там. Блядь, да он, да, да, да я засоси 53 души уже, просто. 53, это почти 300. Сейчас он еще там начнет убивать, да, 54. Ну, извините, ребятки, вам тоже надо было стрелять не у лазером, хотя. 68 душ. Приноси. Я там, по-моему, где-то прыжочек прокуплю, да? Да, блядь. Да за что? Ебись. Ибись, да, блядь, да сука. О-о-о-о, понял его Отлично. 67 душ, они его порвали, как щенка. И наконец они от не избавились Он меня прям бесил, прям душу так забирал еще прям в ямолеты Так, почему я сейчас умер только что подо мной точно ничего не было Хотя под, этим, под этими головами ничего не умерли Ладно, ну, 67 душ, кстати, не так много повезет потеряно Ну, как бы по факту Хотя нет, что-то хуя, по-моему Так, происходит? То? Почему? А, это души-души, хорошо. То есть, высвобождаются, да, все это. Не, я буду стрелять дальше, сейчас будет 100%, и фиг знает, что произойдет. А, то есть, нас прям настолько, да, сильно прямо это накрыло. Так, хорошо. Около какого-то замка. Ну, замка дьявола, наверное. Ой, поняшка пролетает. Типа, ой, спасибо, и улетел. А почему на розовом поне? А, это все. Это прям все-все. Я, кстати, очень мало этих тикетов собрал. Ну, и, в принципе, не страшно. Честно, сколько я мог потерять душу, в принципе, в То есть, если бы я просрал все. Мне просто даже любопытно не это в принципе возможно да то есть там умирать на каждом шагу и все такое игра была ну, сказать что прям интересная неплохо сделано неплохо интересно сюжет как бы присутствует да там это все с... с этим вот освобождением душ сделано ну прикольно необычно для особенно того времени когда игра была сделана она была сделана достаточно давно я сразу же вспоминаю теперь игру это типа не игра я помню чего? не тревожься ты победил но только выслушай меня я говорил тебе что мы разделяем одну и ту же участь но это лишь частичная правда твоя душа освободилась как только ты победил игру но моя душа будет заточена здесь покуда гниющие пятые игры пони Исланд находится на твоем жестком диске, я с осторожностью направлял тебя с самого начала, вплоть до этого момента. Ведь я знал, что не завершив игру, ты не сможешь ее удалить. Поэтому сделай это сейчас. Удали пони Исланд. Спасибо мою душу О, ебаный свет бля я это оставлю на запись да здесь у меня на рабочем столе бардак конечно да а, на рабочем столе у меня бардак но раз уж он так попросил раз уж он так попросил а, ладно конечно хорошо я это сделаю они из спасибо тебе большое игра мне было в тебя приятно играть Ну, такая прикольная но ну, не я должен освободить его душу Ну, вы понимаете да как бы ну, блядь, что то что на рабочий стол вывел гандон конечно не поспорю но удалить да спасибо большое да да программа полностью для нас вашего компьютера все я освободил его душу как бы мы прошли игру. Да. Да, все-все. В принципе, как-то так. Отойдите это. Эм, что я хочу сказать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Продолжайте игры для обзоров. Всем спасибо. Всем пока. А тем, кто остался, игра осталась все-таки интересной, неплохой. Мне понравилось Спасибо за предложение. Обязательно предлагайте еще. О, не ожидал я такой концовки. Он, конечно, говорил, что мы встретимся еще. А вот раз уж он такой на моем жестком диске, то мы, ладно, я ее удалил. Я вс удалил все с нее, поэтому ничего страшного. Неожиданная концовка, приятная, я бы сказал. Чтобы освободить его, нужно еще и из жесткого диска удалить ее. Я это сделал. Все круто. Всем спасибо, ребятушки. Пока.